Здравствуйте! Сегодня 2 мая 2020 года, канал «Народовластие», программа «Дела давно минувших дней». И вот сегодняшнюю передачу я назвал «Побег из курятника». Да? Почему? Потому что сегодня в передаче мы будем рассказывать о Денисе Туканове, которого совсем недавно, то есть когда 30 числа, да, или когда... А, а, 29-го? невзирая на самую изоляцию так подожди подожди так. Так, где сейчас секунду сейчас выключу так отлично все выключил <реж> бывает такое иногда напишите как слышно как видно так, борода, привет, все окей, видно, слышно Значит, 29 числа Денис у нас заочно арестован Причем э, сделано это в Москве Суд арестовал его, находясь в самоизоляции. Судья, я понимаю, так с кухни арестовала, то есть это как раз ленинский тезис о том, что каждая кухарка может управлять государством. Он даже и подозревать не мог, что каждая кухарка может с кухни управлять государством. То есть будет вот... Такая система, да, я имею в виду с точки зрения информационной. А если так не, так сказать, не для красного словца и не для шутки, то, конечно, это совершенно удивительно, что же такое натворил Денис, что его судьи арестовывают в самоизоляции. Да. И вы знаете, вот мне задали также вопрос, чем мы... Отличаемся от патриотов Различных там, ну, гиркинских К примеру, да Я подготовил, в общем-то, развернутый Такой ответ на понедельник Но сейчас вот хотел коснуться одной только части Которую не коснулся понедельник Вы знаете, тем мы Отличаемся, что у нас есть такие люди Как Денис Вы понимаете, вот чем Характерен героизм Советский, русский Вообще, тем, что герои всегда Отлично воюют с противником, с врагом, с каким-то внешним врагом. Ну, как масса там, я не знаю, матросовых, кожедубов и так далее и так далее. И очень сильно робеют перед властью. И, или воюют с силами природы, со стихией, как можно назвать там великих полярных исследователей, всех от Юлиевич и Шмитов, да, Учкалова, конечно же, да, то есть Гагарина, конечно же. То есть эти люди, которые преодолевают законы притяжения все что угодно, но не могут преодолеть, так сказать, вот свое рыболепие перед этой властью. И вот Денис, конечно, в этом отношении... Уникален и такие люди нам безусловно нужны. Это люди будущего, для которых власть никогда не являлась авторитетом, и которые все прекрасно понимают. Я поэтому, ну не надо представлять, многие знают и все, наверное, знают Дениса Туканова, так что, да? Можно я скажу? Да, ну поздоровается, потом ты скажешь, да? Да, Денис, я извиняюсь, что долго так, да. Говори все. Да, я прям скажу, просто секунду, потому что меня ребенок ждет. Вот просто два слова. Я думаю, вы поймете все, что я сейчас скажу в конце как вот этого эфира, когда Денис подробно расскажет свои приключения. Я не знаю. Я считаю, что по вот, вот, это, вот этой истории просто можно книгу писать. Причем книгу такую, которая... Ну такая, знаешь, вот присниться, то есть придумать такое невозможно, она или приснится, или там, я не знаю, как это, это надо обкуриться, упиться. То есть вот, потому что таких, так, такие вещи, которые происходили вот на моих глазах, я это слышала, я это наблюдала, как они вот все это обсуждали, как это вот эти вот выстраивались какие-то дороги, там, пути. То есть это, это вообще, это немыслимо на самом деле. Вот я считаю, что Денис это просто... На самом деле герой нашего времени, вот я никого никогда, слава знает, не восхваляю, никого никогда просто так не обижаю, но вот я присутствовал при этом, и то, что происходило для меня, это казалось какой-то фэнтези. То есть, если бы я прочитал книгу, я никогда не поверил. Да, я бы тоже. Я согласен. А, говорят, что Дениса плохо слышно. Сейчас я попробую что-то сделать, да? Нет, ты ничего не сделаешь. Это... Денис, тогда Денис я, я его страшно. хорошо слышу. Я не знаю, может быть, это как-то. Вот, Дениса не слышно в эфире. Ну, поговори еще. Вообще скажи, не слышно. Скажи еще что-нибудь там, Денис. Я тебя как-то слышу. Почему меня другие не слышат, не понимаю. Я тоже прекрасно слышу. Ну, Денис, собственно, ничего пока еще не говорил. Поэтому, может, и хорошо, что я тут влезла. Да. Денис, напишите. Вот сейчас Денис говорил слова какие-то. Напишите, как слышно, как видно. Потому что я бы хотел, чтобы он все не говорил, а не я. Я хотел послушать, потому что у меня Это... тоже... Принеси мою гарнитуру, пожалуйста. Не, не, нет, Денис, спрошу. Все, слышно, у тебя. слышно, отлично. Все нормально. Так. Кстати, вот вы, Слав, сказали по поводу судьи, которая из кухни выносила приговор. Угу. У нас же был президент Окуня, у нас судили тогда из кладовки. Ну, ну да, в бальне в, больницу, в больницу. Да, и причем он, когда я ему передал через адвоката что он хочет умирает и хочет принять православное крещение, это не анекдот, это правда. Представляете, то есть я передаю ну там пришел судья, судить окуня, это вечер в больнице. Представляете, у нее температура под 40 у окуня. В больничную палату он вешает герб, вешает всякую эту херню атрибутику. И, видео значит, уже есть. Да, есть даже видео и фото. И я через а я поддерживаю связь с адвокатом. Говорю, ну, передай окуню, а что он хочет. Последнее причастие Богу душу отдает принятие и, соответственно, крещение православное. Ну, все это я сказал, мы пошутили по этому поводу. Каково же было наше удивление, когда адвокат вышел, и через 20 ровно минут, когда он выходит от не из палаты, там в приемной сидит, ну, не в приемной, в коридоре сидит поп православный, то, то есть они приготовились, они слушали связь и приготовились даже к этому, что сейчас окунь начнет чудить и говорить о том, что нужно его причастить, там, соборовать, а вначале крестить. Ну да, ну, представь, процесс... Ну я, в общем, православный все это знаю. Крестить, ну время, да, серьезное, ну там хотя бы полчаса-то, ну пусть по-быстренькому -по там 15 минут плюс потом причищать его, соборовать и так далее. Ну, часа полтора на это все уйдет, да. А еще он же исповедоваться должен, то есть, а сколько он будет исповедоваться? Может, он неделю будет исповедоваться, там вспомнит все грехи с детства. Поэтому давайте, наверное, про Дениса сегодня поговорим, это важнее, важнее, да. Значит, я знал Дениса гораздо раньше, чем 5-11, и обратил внимание давным-давно на наших мероприятиях в Народном Доме и так далее. Он ярко выделялся, во-первых, он не говорил лишнего, во-вторых, он сообразительный был ну и так далее и в нем чувствовалась определенная энергия и вот именно тот русский дух про который любят так много говорить патриоты которые этим духом не обладают ну я патриоты в кавычках денис давай сейчас тогда расскажи как там все было вот перед 17 перед 5 11 17 -го года и дальше я думаю, стоило бы начать, наверное, 5, со 2 ноября. Да. День меня как раз властали в ФСБ. А было это во второй половине дня. Я в этот момент занимался тем, что ездил и арендовал квартиры для ребят, которые приедут на общественные мероприятия в Москву. То есть его одного из подъездов такого обычного дома... Ко мне подбежал фсбшник, выпучив глаза, стал кричать: "Руки вверх, <laughs> это хох!" Ну потом их набежала со всех сторон целая толпа, то есть они мне приказали там лечь на землю, давай меня шманать обыскали, завязали мне глаза, закинули меня в микроавтобус. В микроавтобусе, как я понял, Ехали только эти ФСБшники э с «Эшкой». Э ну, с «Эшными» там, я не знаю, двое их там или трое было. Ну, в общем, они... Я извини, извини, потому что наш шаргон-то многие могут не знать, э кто такие «Эшки» это э отдел полиции «Э», который с экстремистами борются. Ну, то есть, те хренососы, которые работают на ФСБ в полиции. Я извиняюсь, что перебил. Да. да, после того, как они меня закинули в микроавтобус, э, собравцы, видимо, сели в свой микроавтобус. У них их было три, три или четыре машины таких крупных для перевозки всего этого скота. То есть ФСБ запрыгнули со мной, запрыгнули туда, давай там по мне скакать, думает, ну, блин, если они там по мне походят туда-сюда, то я, может быть, как-то более разговорчивый буду. Ну, или думали, может быть, они меня напугают. В общем, они по мне попрыгали, потом решили меня познакомить с таким электроприбором из, из армейского арсенала, называется ТА-57. Это такая штучка, которая вырабатывает электричество, контакты от нее посредством проводов цепляется куда-нибудь к организму человека, если у него... Допустим, очень плохо с сердцем, то это для него может кончиться фатально. Ну, к счастью, у меня сердцем все хорошо, это раз, а во-вторых, эти идиоты физику не учили, поэтому застегнув сначала мне туго-натуго наручники на руки, потом примотали к большим пальцам провода и стали подавать на них ток. Ну, Естественно, это неприятно, но не более того. Я, извини, из этого... перебью, в армии у нас было такое развлечение, то есть мы спорили, спорили на какие-то реальные вещи, там, ну, янтарь у нас был, там, какие-то зажигалки, Федор, еще что-то, кто дольше и там больше продержит провода «Ташки» включая даже зубы, даже во рту держали, один крутит, другой держит, третий засекает время, такой спорт был, поэтому эти придурки, они не понимают, что люди, которые это все прошли еще в армии, там раньше, они как-то спокойно к этому блядь, относятся, они выигрывали зажигалки. Я извиняюсь, что перебил, но просто люди не понимают. Это телефонный аппарат. Для того, чтобы пробить линию, которая смоталась, да, вот все смоталось, нужен электрический, мощный электрический сигнал. Вот сидит, помните, в фильмах про войну, там, там, звезда, звезда, я там, акула, там, ответь. Извини, продолжай. Да, так тем более, что я ведь долгое время электриком работал, и... Такое маленькое электрическое напряжение для меня вообще неудивительное. Мне доставалось гораздо сильнее. А здесь на фоне всего происходящего это выглядело вдвойне смешно. Ведь их там толпа такая, и каждый из этой толпы пытается как-то э, какой-то свой, э, как ему кажется, гениальный метод э, предложить для того, чтобы клиент раскололся. То есть один там в ухо мне кричит, мы тебя в лес везем, мы тебя сейчас застрелим. Второй, второй кричит, да подожди ты, признавайся, что там планировал на 5 ноября, и так они по очереди там в одно ухо, в другое орут. То есть, они экспериментировали, у них даже не было какого-нибудь плана такого, который необходимо был применять. То есть, они даже не, не читали наставления 50-х годов, которые, я помню, у нас были в качестве настольных книг по работе с партизанами да, для, для войск НКВД. То есть, представляешь, какие дебилы, блядь. Ладно, я извиняюсь, что перебиваю, но просто надо вставить, потому что люди не понимают. То есть, такие операции, если они проводятся, они готовятся, уже заранее роли распределяются. Кто что говорит, кто чем пугает и так далее. А если все это происходит спонтанно, значит, вы имеете дело с дебилами абсолютными, которые ни к чему не приспособлены. Вот, а я пока лежал там на полу, и я так примерно представлял, Поэтому продолжительности пути, который мы преодолеваем, что мы выехали на мкад и движемся по МКАДу. И если бы им действительно хотелось меня в лес вести, то какой смысл меня по МКАДу вести? Катать Выезжать? по кругу, катать. Да. То есть я ехал тогда и думал, надо же с мигалками везут, там все расступаются, мы там чипсы с такой скоростью по МКАДу. И в итоге они меня привезли домой. Ну, как они думали, что они меня привезли домой? Я с этой квартиры, на которую они меня привезли, накануне съехал. Вот. И они меня привозят на эту квартиру, ведь они за этой квартирой следили там, около месяца, они там обложились с обоих сторон. То есть, с одной стороны дома, там у подъезда постоянно в машине, там 2-3 человека дежурило, и с другой стороны парковка была. На парковке они тоже дежурили, потому что у меня там машина была припаркована. И периодически они там пытались мне нагадить, там, спускали колеса, чтобы я не уехал не вовремя. Так вот, они привезли меня на эту квартиру, там, естественно, все перепугались, такая толпа. И, и, поскольку глаза у меня были завязаны, то есть я видел через узкую щель возле, возле носа, то есть я видел, когда меня ведут мимо этих ментов, сколько там ног мимо меня проходит. Я так прикинул, что там около взвода уже там ошивалось в этот момент. Когда уже ввели меня в квартиру, и в ту комнату, в которую я арендовал в этой квартире, я глаза мне развязали, я смотрю, действительно, там где-то 16-18 человек, плюс менты, плюс паркуровские, плюс еще несколько приволокли соседей, то есть целый аншлаг, и все ради меня. Было интересно это наблюдать. В общем, у меня там прошел обыск. Там они, естественно, ничего не нашли, поскольку я оттуда съехал, это раз. Во-вторых, я никаких вещей я дома не держал, поскольку их, ну, скажем так, противозаконных, потому что их и в принципе у меня не было. Единственное, на, на что они так обрадовались, когда меня обыскали, то что у меня там небольшой там, перочинный ножичек был с собой, и, может быть, они это как раз расценили как какой-то там инструмент, которым я планирую совершать преступление. В общем, этот обыск у меня длился примерно пять с половиной часов. Все это время они ходили туда-сюды кругами и по очереди со мной проводили беседу. То есть, есть извини, я перебью тебя. Они действительно рассчитывали у тебя что-то найти, раз так долго там э, ковырялись. И ничего не подкинули, потому что, я думаю, рассчитывали что-то найти у тебя. Но как, как объяснить то, что ты съехал с квартиры, а они не знали. Они что, полные идиоты, что ли? Как вообще такое такое может быть? Вот я когда слушаю все эти рассказы, у меня такое ощущение, что мы. Ну, я и понимал, что ФСБ это идиоты, и вся эта шобла, да. Ну, что такие, даже я не понимал. Ну да, и вот кто. Те беседы, которые они со мной проводили, то есть э, там мы из ФСБ представились офицерами ФСБ или, или кто они, этих халдеи. Ну, в общем, из ФСБ ребята, пять э, человек, они представили, что они там э, какие-то там следователи ФСБ. То есть они выходили из комнаты и по очереди заходили. Со мной все время присутствовали два собраться. Эти собрацы в первое время, там первый час, наверное, ко мне так подозрительно относились, потом... Или, что я, в общем-то, никакой опасности не представляю. Я тут никакой какой-то там этот, э, подрыватель самого себя. И поэтому они даже сняли с меня наручники, надели мне пластиковые хомуты. Ну, только так, для виду. Они даже не затягивали мне руки. То есть я мог спокойно руки освободить, там, если бы хотел того. А эти клоуны прибегали и по очереди начинали свои беседы разводить. Ну, в этот раз уже не угрожая мне тем, что меня там где-то пристрелят в лесу, как собаку, а тем, что теперь они меня посадят навсегда. То есть один кричит, все, ты там террорист, ты уже там попался, так что тебе 12 лет ты себе обеспечил, так что давай. Если не хочешь там 25 или пожизненный, э, иди на, этот, на сотрудничество. Мы там... Дружка твоего свящего уже схватили, он уже там дает показания, так что да, давай, рассказывай. Сейчас э, от, ты отвоевываешься там право на жизнь. Ну, блин, надо же быть полным идиотом, не, чтобы не понимать, если у вас действительно такие есть доказательства, такие есть аргументы, то вы бы и не стали со мной разговаривать. Тут бы все бы ясно. Тут провели обыск, я бы там провалялся где-то в багажнике, потом отвезли меня в этот в изоляторы и все разговоры были бы там. Какой смысл тут передо мной клоунаду устраивать? И вот так они по очереди 5 часов со мной вели беседу. Там, кто, кто себя что изображал? Причем там были такие забавные моменты. Э, как, э, в какой-то промежуток времени они собрались пятером. Э, я на полу э, сижу там в, поде, в позе лотоса, а эти передо мной пятеро на диване ну и один из них спрашивает меня, ну ну, на что вы, на что вы рассчитывали? Ну вы же понимаете, против кого вы там пошли. Я говорю, ну на что рассчитывали? Я думал, что вы сразу же застрелите. Все, это, это, этот балбес впал в ступор, второй начал так нервничать, кричать. Я сразу говорил, что их надо завалить прямо на месте. Нечего с ними разговаривать. после этого как-то беседа уже такая стала прохладной, пришел их командир там, то ли полковничьем звании сказал что вид что с ним разговаривать выйти фанатик что с ним разговаривать все обыск закончился естественно они ничего не нашли пришел лейтенант из прокурорских показал мне постановление суда о том что у меня будет проходить обыск по делу юрия Корнова что я якобы в этом деле прохожу свидетелем, и поэтому у меня нужно провести обыск. Ну вот обыск они меня провели, ничего не нашли. Потом провели у меня допрос по этому же самому делу. Ну поскольку я взял 51 статью, там о, допрос произошел, прошел довольно быстро, то есть в течение часа, то есть задержали меня где-то около двух, э, там я не знаю, ну в половине третьего, допустим, дня. А из дома поехали мы на обыск моего автомобиля, на парковку, уже в 12 часу ночи. И вот когда мы прибыли на парковку, они отняли у меня ключи от автомобиля, я еще час лежал в багажнике, ждал, когда они меня оттуда вынут. Вот они вынули меня из багажника через час, Подтаскивают к машине, открывай, говорят, багажник. Я вот багажник открываю сверху. Ой, прямо. Извини, извини, Денис, а нужно подробнее. А в какой машине ты лежал в багажнике? Что это за машина была? А этого я не знаю. Может быть, это был микроавтобус уже Собра. Потому что, как мне показалось, это, это либо какой-то крупный хэтчбэк, либо, либо что-то типа Соболя, что меня там сзади куда-то там засунули. Там было так тесно. Они меня там свернули пополам туда затолкали и зажали дверью, так что там вообще не пошевелиться было. Понятно. Вот. Хорошо. А, вот. Я от, открываю багажник своего автомобиля и вижу, поскольку я разные работы выполнял, то у меня в багажнике много всякого слесарного инструмента, и поверх этого инструмента лежат 5 бутылок с какой-то жижей и пачка листовок. Э изготовление наставление по изготовлению коктейля молотова это это первая картинка которую можно обнаружить если задать запрос в Гугле коктейль молотова это самая первая картинка есть, они не мудрствовали первую картинку распечатали и положили там пачка где-то листов 15-20 и вот эти пять бутылок как, как мне показалось это наверное был ну, пенопласт наверное растворенный ну потому что такая как кисель жидкость то есть они собрали охрану авто этого автостояночного этого комплекса там еще каких-то людей приволокли вот смотрите ну к счастью мне там это все легко переносилось за исключением того что было холодрыга я был так не одет для холода, а все это затянулось. То есть еще два с половиной часа происходил там обыск. Поэтому, в общем, в эту... Сдали меня в отделение ОВД уже ближе к утру. И сдали уже обычным ментам, э, вернее, отвезли меня туда на эти собравцы. Они меня даже не стали ни в багажник, ни никуда толпят. вместе с собой посадили в микроавтобус, довезли меня. Передали обычным ментам, они меня привезли в ОВД. В ОВД меня закинули в, этот, в, в КПЗ и посадили ко мне какого-то там барыгу мелкого. Ну, то есть какого-то закладочника, наверное. То есть он приходит с такой удрученной рожей, начинает мне, как, я не знаю, там как какой-нибудь поп рассказывать байки про то, что нужно покаяться и, и станет сразу же легче, и все проблемы решатся. Вот он дурачок попался на наркотиках, и теперь беда. И, ну, в общем, он проповедовал, наверное, часа полтора-два. Потом его оттуда убрали. И до утра я смог спокойно поспать несколько часов. С утра меня отвезли в суд, и после суда я уже оказал, оказывается, был осужден за административное правонарушение. Ругался в общественном месте и на, на замечания полицейских не обращал внимания. Блин, просто какой-то. А, вот я извиняюсь, если вот это вот все рассказать где-нибудь в Европе людям, они не поверят, они подумают, что мы сейчас сидим, вот прикалываемся, там выпили с тобой по пол и, и прикалываемся, сидим, потому что, но ну, ни в голове ни у кого не может уложиться, что такое может быть, а в России это совершенно спокойно, и наоборот, никто не подумает, что такое можно придумать, потому что такое это правда. Это рассказывали многие, многократно, то есть, эта схема отработана Эта схема действует И действует абсолютно со всеми Да, я перебил, извини Так вот, меня привезли в первый Спецприемник в Москве Я в спецприемник Захожу, думаю, ну все, блин Я тут первый парень на деревне Я тут за терроризм сижу Сижу пять суток Захожу в камеру, там сидят Три гаврика, они меня спрашивают Ты по какому делу здесь Я говорю, за терроризм они говорят, и мы тоже террористы. Это оказались вот эти трое наших товарищей, э, Озеров, Дмитриев, Иванов. Да. То есть мы вот я с ними в одну камеру попал, то есть, и вот мы дальше эти Я шутки... хотел бы хотел тебя спросить, это очень важно, ты как бы мог их охарактеризовать? Это, это очень важно для, для людей, потому что им дали бешеные сроки, их посадили абсолютно ни за что, ни просто. Это очень хорошие люди. И ты сидел с ними, и я думаю, что за полдня можно уже понять человека. А когда несколько суток на кище, то, я думаю, понимаешь сразу, кто есть кто. ну Я бы, наверное, охарактеризовал их как, как представителей, скажем так, основного костяка нашего ну, движения или соратников – самые обычные так, люди работяги там в чем-то там э, романтики но в любом случае это не какие-то не маргиналы уж тем более не преступники может быть кто-то из них там какие-то ошибки сам совершал но это были ошибки не, не уголовного и даже не, не административного характера ну, там я насколько помню какой-то там не, некрасивый слух пускали там про озеро ну так этот это было связано лишь с тем, что у него там какие-то отношения в семейные не заложились, и это решалось через суд. Это а... лично, личное дело, как, как говорят, семейное, поэтому такие вещи. Как, какая связь? Как, как можно это вообще сравнивать с чем-то, да, или с кем-то? Да, и эти парни мне очень понравились, поэтому я с ними в общем-то все, все время, что я там пребывал, я с ними ввел доверительные беседы, и, то есть, я не почувствовал от них никакой угрозы, что это какие-то наседки. В то же время, э, буквально через полчаса, как я когда я приехал, там, появился там, паренек, который начал рассказывать, что он там весь там, до мозга костей националист. Хотя даже по количеству тех так скажем, татуировок, которые на нем были, и тематики, на которой на нем было, можно было понять, что этот парень там, долгими годами сидел там и как книжка разрисовывал себя как книжку. И, в общем-то, если он и был когда-то в молодости националистом, то сейчас он явно здесь не для этих целей. И я просто спросил, для чего еще про Дмитрия Озерова Иванов Иванова. Потому что всякие падлы распускают слухи различные и так далее. Пытаются измазать людей, которые получили колоссальные сроки, получили за то, что... В общем-то, пытались защитить всех, пытались защитить Россию. Поэтому я прошу всех наших соратников очень жестко реагировать на эти вещи. Очень жестко, без вообще апелляционно, сразу, если кто-то что-то говорит негативное, сразу душить. Я прошу вас, я извини, перевил. Да, и уже после 5 числа стали привозить... А, нет, на следующий день... Привезли первых наших, еще одних соратников. Это были парни, которых задержали вместе с Сашей Свищевым, Причем их задержали вместе, но поместили их также, как и меня, по административке, но только в разные спецприемники. Ну, скажем так, те двое, которые на следующий день приехали. Ну, охарактеризовать их тоже очень легко, поскольку один из них работает э, профессиональным художником, второй работает профессиональным фотографом. Э, занимается фотографией и видеосъемкой э, всяких э, мероприятий. То, то есть, ну, может быть, этих людей как раз можно назвать самая настоящая русская интеллигенция. Да, Люди, у которых есть совесть, у которых есть понятие чести. И, и долго перед... Э, тем обществом, в котором они проживают. Вот и если в тот момент я вообще думал, что надо же, я сюда попал, может быть, они там разбираются, и мне, скорее всего, уже отсюда предстоит выехать, наверное, в Лефортово, учитывая, как часто этот националист ходил на какие-то беседы. Ну, то есть раз в час, там или в два часа этот националист этого националиста вызывали. Я понимаю, если бы он там мы сидели где-то на тюрьме, да, и он там баландером работал или еще кем-то, где-то на хозработах был привлечен. А тут мы сидим в спецприемнике, все, в общем-то, на одних условиях. Его постоянно куда-то вызывают, он ходит, в Решку и заглядывает, волнуется, такая напряженная обстановка. 5 числа все менты одели на себя каски, бронежилеты, и целый день они так не снимали с себя этого всего планирования такие в напряжении ходили, видимо, боялись, что... Кто-то из наших товарищей придет их штурмовать. А они тут совсем не готовы к таким раскладам. Вот, и да, извини, я еще хотел сказать. 5 числа нужно понимать, что присело 3700 человек, было задержано и в отделениях в спецприемниках везде э -э, натолкали народы, не знали что делать, более того всех этих ФСБшников там не было, они куда-то самоликвидировались были какие-то ментовские полицейские следователи, которые ничего абсолютно не знали то есть они вообще не ориентировались они не знали людей у них не, не, не было никакого представления о том, что происходит я, чтобы было понятно, какая в этот момент ситуация была 5 числа то есть всем этим козлам было страшно и никто из них ничего не понимал в нашу камеру кстати 5 числа натрамбовали уже то есть наша камера она была почти пустая когда я туда приехал а после 5 числа ее натрамбовали под завязку и основная масса этих людей это были просто молодые люди которые кто-то кто-то слышал о, о подготовке, а кто-то даже вообще понятия не имел. Это было забавно, что кто-то где-то шел, его тоже закинули. Теперь он стал интересоваться, что, кто такой Вячеслав Мальцев и что такое подготовка. Надо сказать, что мне достаточно там было интересно, ведь мне попалась интересная книга, вот прямо книга, которая необходима, когда сидишь в тюрьме. Это вот «Граф Монте-Кристо». Я с удовольствием лежал на коечке, читал книгу, получал удовольствие. Работать не заставляет. Ну, я не рассчитывал, что туда выйду, поэтому старался получить как можно больше получить удовольствие от, от момента происходящего в, дан, в данной ситуации. Вот С ребятами я договорился о том, что если мне удастся оттуда выбраться, то я им сообщение отправлю, что я выбрался. У одного из этих художников был телефон, не отнят. Он мне дал свой номер. И когда через пять суток меня выпустили, выпустили меня в 4 утра, я вышел по сторонам, глянул, надо же, я ожидал, что там будет ждать какой-нибудь автомобильчик. Там, это габня там приедет, меня сейчас загрузят и все сразу же перевезут там в другое казенное учреждение, но их, поскольку их не было, то я решил не искушать судьбу и не ждать, приедут они или нет. Поэтому я там трусцой добежал до ближайшей остановки автобуса и стал пробираться наверное, к ближайшему торговому центру. В, этом, в торговом центре я купил телефон, отписал ребятам, что я выбрался, чтобы если они будут… Какую-то позицию строить, там э, стратегию я имею в виду, строить по, по своей защите, или если их будут пытаться провоцировать тем, что как-то меня там где-то держат, и я уже там что-то там на них дал, какие-то показания, чтобы они имели, скажем так, аргумент против этого, что они знали, что это все вранье, и меня в руках этих сволочи нету. Когда, То есть... когда ты вышел, с тобой наружка пошла, ты не обратил внимания? Никого вообще не было, потому что я там трусцой я передвигался там. Ну, не, ну... ну понятно, что наружка не будет за тобой да. бегать трусцой. Ну, в общем-то, с точки зрения логики, я предполагаю, что если они выпускают человека, они должны, ну или может быть у них ресурсов в этот момент не было, посмотреть, что он будет делать, если он у них на подозрении. То есть, вот, в, как говорится, в мое время тебя бы отрабатывали двумя бригадами на автомобилях, поэтому вот мог бы наружку, грубо говоря, не заметить. Но судя по тем событиям, которые происходили, скорее всего, у них просто не было людей людей вообще ничего вот момент не было да, да, я, я пришел к такому же воздуху, что они либо они были очень заняты либо накануне проводя такую большую акцию задержаний они там устали и сегодня отдыхают и поленились они в 4 утра ехать еще и мной заниматься вот тут пишет, извини, 5 числа арестовали школьника с Башкирии в прямом эфире. У него в рюкзаке нашли бублики. Вот такая интересная новость. Ну, я извиняюсь, что перебиваю. Просто нужно... Да. Да. Тут вот какой-то Игорь Крылов пишет, что даже бабло не забрали. И Я тоже этому удивился. Потому что... Выходя из спецприемника, я заглянул в кошелек, надо же, 15 тысяч или 17, как лежало, так и лежит. Я думаю, ну, ну хорошо, раз телефон забрали, то я хоть сейчас возьму, имею возможность купить себе другой для связи. Ну, не забрали это менты. То есть, а менты, спецприемники не заинтересованы такими делами, заниматься им этот головняк ни к чему. Так вот, добравшись до торгового центра, я купил себе телефон и как раз тогда я связался с вами. На связь со мной тогда вышел Андрюша. Андрюша мне сказал, что вы рекомендовали мне передвигаться в Минск. И я поэтому добрался до Парка Победы. Там всегда стоят ребята из Балаблакар, из Беларуси, они туда-сюда ездят. Но мне не повезло в плане того, что я не нашел автомобиль, который ехал бы до Минска. То есть единственная машина, которую я нашел, она ехала до Витебска. Ну, к счастью, Витебс это все-таки не какой-то там маленький э -э, там городок, все-таки это областной центр в Беларуси. В Витебс я приехал уже поздно ночью, э -э, ну не поздно ночью, там в 11 часов вечера. После тюряги все равно я чувствовал себя невыспавшимся, так устал, и решил, что нужно где-то там до утра переждать, ведь до утра оттуда выбраться я не видел возможности. Поэтому я пошел в гостиницу, я так прикинул, что если я 3-4 часа посплю, а это был конец недели, если я до 6 утра спалю оттуда, то они еще не успеют сообщить в местное КГБ о, о, о том, что я у них прописан. Поскольку номер я арендовал на сутки, то, скорее всего, я, я так прикинул, что если они отправят информацию обо мне, но только в 6 утра. Поэтому я спокойно там поспал и двинул в, в Минск. Приехав в Минск, тут начались, скажем так, такие совпадения, которые иногда очень жизни радуют. То есть я приезжаю в самый центр Минска, выхожу. Естественно, сим-карты у меня нет, ведь в Беларуси сим-карту можно приобрести только по паспорту. Я извиняюсь, извини. Денис, вот тут написал, Алла, прошу прощения за то, за что именно над Денисом так издевались. Очень легко объяснить, но Денис мой соратник, он лично меня знал, я знал его лично, мы общались, он был часто в народном доме. То есть, это взаимодействие, я думаю, не как бы, ну, скрыть было нельзя, и они поэтому прекрасно это знали, и вот он говорит сам, что как только вышел из спецприемника, связывался со мной, то есть, конечно, не у всех были координаты мои, чтобы можно было связаться, Денис был одним из тех, кому я доверял, и, как вы видите, не зря доверял, так что они об этом тоже знали, и поэтому как вы понимаете, его трамбовали по полной, они реально хотели, чтобы он дал какие-то выдуманные показания, как дали некоторые, кого также били током, кого также пытали, им нужны были выдуманные показания, то есть, чтобы он фактически расписался в чистом листе, где они потом напишут всякую хрень. Я, извини, перебил. Нет, ничего страшного. Так вот, там, в Минске, вот начались такие совпадения. Приехав туда, интернета у меня нет, нужно как-то связаться. Я вышел, прогулялся пару сотен метров, смотрю на остановке, двое подростков сидят. Я подхожу, ребята, говорю, тут дело такое, нужно интернет халявный. Где мне подключиться можно к Wi-Fi бесплатно? Они говорят, прямо здесь. Вот прямо здесь на остановке есть бесплатный Wi-Fi, вот банк через дорогу раздает Wi-Fi, подключайся. Я думаю, надо же, подключился, вышел на связь, потом арендовал себе квартиру, приезжая на квартиру, разговорился с хозяйкой, и выясняется, что хозяйка, все эти мои передвижения ей понятны, поскольку у нее уже был не один... Ну, не скажу, что ни один десяток, но ни один человек точно был именно в, же, в бегах и тоже продвигался в сторону границы, чтобы ее пересечь в направлении Евросоюза. Поэтому она как бы с пониманием ко мне отнеслась, и за это ей большая благодарность. К тому же, зная, что у нее могут быть проблемы, она все-таки помогла мне с вопросом кредитной карты, для того, чтобы получить... Чтобы Вячеслав Вячеславович мне перечислил денег, чтобы я смог продолжить. Там свой... Извини, я перебью, Денис. То есть, вот вы обратите внимание, ситуация такая, что люди взаимодействуют приблизительно так же, как при немецкой, при германской, при немецко-фашистской оккупации. Обратите внимание, это те же самые мотивы у людей, те же самые чувства. Та же самая солидарность. Это вот очень характерно для современного периода. Я извини, что перебил, продолжать Да, и заехав на квартиру, я сделал такую, скажем так, оплошность. Я решил, что мне нужно срочно избавиться от тюремного запаха, потому что воняло от меня камерой будь здоров. Вся одежда провоняла за неделю. Я там быстренько все постирал, и вдруг мне звонит Вячеслав Вячеславович и говорит. Тебя сейчас в розыск авиа, так что давай собирать там свои манатки и чеши на границу. Я думаю, ну надо же, а я только тряпки отжал. Я одеваюсь и поехал на границу. Поехал я на три сестры. Это, кто не знает, это граница России, Белоруссии и Украины. То есть, это в ноябре ты мокрый поехал фактически, да? Да, да? да я туда приезжаю на, на границу. Вернее, я приехал в Гомель. Из Гомеля на такой. Так Продолжаем Как помнишь, Карлсон Продолжаем разговор да? мы, мы уже в эфире или нет? Мы еще не в эфире Как нет? Мы в эфире вот это а, ну да. да, мы в эфире Все Все, сейчас Напишите, как слышно, как видно Хочется, конечно, чтобы было и слышно И видно так, так, так, все отвисло, пошло. Пишут, глушилки включили. Да, не, наверное, это не глушилки, это интернет упал в связи с тем, что коронавирус там и прочее, прочее. Ну, не коронавирусом болеет интернет, да. просто люди. Да, не много все людей, да, очень много людей. Хорошо, давай, Денис, продолжим. Очень интересно, мне очень это понравилось самому слушать тебя ты прям трибун давай так вот э, отправившись из Гомеля на границу три сестры то есть я там как школьник первый класс поехал на границу я же не перебью чтобы все наши люди знали все что проходило проходило впервые мы пробовали все методом научного тыка, то есть естественным испытанием. Я до этого проходил многие вещи, да, и испытывал сам, получается, не получается. Многие наши товарищи проходили. Денис ушел таким путем по той простой причине, что у нее даже загранпаспорта не было. У нее не было ничего, надо это обязательно сказать, не было ни хрена. То есть вот у него был один общегражданский ну, паспорт. Это ты все. Ни загранпаспорта, ни виз никаких, ничего не было. У меня хотя бы был загранпаспорт, и я смог из Белоруссии вылететь в Грузию. Вывести в Грузию Дениса мы не могли с российским паспортом его бы не пустили в самолет, да? Да, чекисты забрали у меня все документы, а российский паспорт мне повезло себе оставить по причине того, что они сдавали меня в спецприемник, то есть там нужно было документ. Mm -hmm. Ну и отсидев свое, менты мне его, естественно, дали, он им тоже ни к чему. Так вот, приехав на на границу Беларуси, то есть э, пограничники вообще удивились, ведь время час ночи, темень такая, я из темноты пешком прихожу и говорю, что домой иду, тут у друга был, тут загулял, иду домой хочу, но они меня шманали со всех сторон по базе проверили, ничего нету, пропустили. Я, естественно, домой не пошел, свернул в Украину, прихожу на украинскую границу, там бойцам говорю, что вот такая ситуация, тут одна плешивая сволочь, мне жизни не дает, хочу у вас тут перекантоваться. Ребята приняли от меня заявление, я там написал заявление, там кратко описал там свою ситуацию, они позвонили в управление свое, там долгие переговоры шли, ну и в итоге дежурный этот офицер, капитан, приходит и говорит: Ну, братан, извиняй. В общем, наше руководство не хочет, чтобы ты оказался на территории Украины. Так что давай газуйка ты обратно. Все, меня сажают в, в этот ВУАЗик и вывозят на, терри, на территорию нейтральную, там, там на территории этой границы получается где-то километр. Извини, а, значит, когда. Наши соратники, находящиеся в Украине, стали выяснять, почему Дениса вроде бы не пустили а Ответ, знаешь, какой был? Ты знаешь, почему тебя эти их СБУ и вся остальная сволочь их не пустила, которая работает на самом деле на ФСБ Официальная у них отмазка что ты занимался наживым боем, и в этой группе с тобой занимались какие-то кренделя, которые там воевали на Донбассе и так далее. И, и вот в этой же, ну, в, в команде там, то есть в этом же зале, я не знаю, там, или в, в этой группе они занимались, и поэтому они тебе не, не дали возможность заехать в Украину, представляешь? Чушь вообще полнейшая, бля, просто полнейшая чушь. Я думаю, не предоставили э, возможность такой по, по другой причине, потому что работают вместе с путинцами. И продолжай. Да, и вот они вывезли меня на нейтральную территорию. Там нейтральная территория, это просто клумба по, между, на перекрестке. То есть, они до перекрестке меня вывезли, домой, естественно, я не пойду. Там мне ничего хорошего не ждет. Я развернулся и пошел на сторону Беларуси. Прихожу обратно, получается, где-то через полтора часа на границу Белорусской, они мне говорят, ты, ты что обратно идешь, ты же домой вроде хотел. Я говорю, да я передумал. Пойду к товарищу, сейчас у него еще садусь, денек, и тогда поеду на паровозе. Пограничники, конечно, смутились от такого ответа, и начался такой тотальный уже шмон в этот раз. Они меня шмонали больше часа, потом больше часа они проверяли по всем базам, что это за кадр какой-то у них оказался. Через два часа они меня все-таки отпустили. Но поскольку это ноябрь, это все еще там темень такая была, я потопал пешком. Надо сказать, что до ближайшего населенного пункта от границы там в том месте примерно 14 или 17 километров, а ближайший населенный пункт это маленькая такая деревенька, от которой электричка ходит. А до Гомеля оттуда 60 или 70 километров. То есть там... Никакого движения там нет, то есть там вообще полнейшая пустота. Я по дороге шел и смотрю, фары горе, загорелись вдалеке. Думаю, ну надо же, плохой какой-то признак. Думаю, дай-ка я за дерево встану на всякий случай. Действительно, за дерево встал, посмотрю, мимо про меня пролетает э, пограничная буханка. То есть она промчалась, я вышел, дальше спокойно иду. Смотрю, обратно едет, я опять за дерево, они снова промчались. И, так, и Пока я добирался до этой деревни, они туда-сюда трижды что ли проехали. Как потом я выяснил, это они меня искали. Меня они встретили уже, когда расцвело на, на станции. Подлетают вот такие, это, это тебя там выгнали с границы? Я говорю, да, меня. покажи документы, я вам показал, они посмотрели но ты понимаешь, что ты в приграничной зоне, что здесь нельзя больше часа находиться без решения. Я говорю, ну а что я сделаю, у вас тут никаких, ни такси, ничего нет, у меня что, испариться? Они, ну ты, блин, ты нас пойми, тебе надо срочно-срочно сюда сваливать, а то мы тебя будем вынуждены арестовать. Я говорю, да, это все, не, не, не вопрос, ребята, я сейчас выеду, только дайте электрички дождаться. То есть так я уехал из электрички и понял, что с этого момента Путь через эту границу будет не будет таким легким как казалось изначально вернувшись в минск я там побыл день на следующий день я оказался в бресте и пошел вдоль границы смотреть где у них там есть дырочки может быть там день перемахнуть через заборчик удастся я хочу Но... еще подчеркнуть одну вещь что периодически мы были на связи и как-то мониторили ситуацию, Денис говорил, что получается, что не получается, и то есть вот эти вот эксперименты над живым человеком, в основном это была общая затея, так скажем, то есть нам, конечно, было проще, потому что мы сидели в этот момент во Франции, и нам, конечно, было проще давать советы, чем Денису их выполнять, но все-таки мы пытались как-то помочь и мониторили ситуацию через интернет и через Google карты то есть проводилась такая нетривиальная, надо сказать, работа и масса предлагалось Денису вариантов, которые он на месте опробировал да, Видел, что они невозможны По какой-то причине Или консультировался с теми Кто находится в Белоруссии там, С кем он общается Он вообще, как вы видите Коммуникабельный человек И э, говорил, что нет, это не получится Или я вот это попробую Продолжай я... А, Пока я добирался До той электрички Произошел такой тоже забавный момент все это же происходило, естественно, ночью, полная темень. К тому же еще и дождь шел, то есть вообще видимости никакой. А станция, железнодорожная станция, она находилась не в населенном пункте, а примерно в двух, полутора-двух километров от него. И то есть туда какой указатель ни единого не было в том направлении. Это, видимо, еще с советских времен осталась привычка не, не делать указатели, чтобы враг заблудился на наших просторах. Так вот, я топаю в темноте по дороге, и тут я встречаю мужика, который едет в полной темноте, там ни черта не видать, он едет на велосипеде, он ко мне подъезжает, говорит, стой, ты кто такой? Я говорю, да вот, гуляю тут, россиянин я, он на меня усырял, ну да, действительно, на нашего похож. А куда надо? Я говорю, да вот на ЖД-станцию ищу, не черта вас не найдешь, темень такая. Он говорит, да, ЖД-станцию здесь сложно найти, тебе вот надо пройти там километров вперед, там тропинка такая будет, ты по тропинке топай, топай, через пару километров туда придешь. А здесь тебе не надо громко шлепать ногами, потому что 200 метров он застава, отряд по концову, они тебя сластают, так что давай побыстрее, побыстрее отсюда, убирайся. И он меня довел до этой тропинки и все, и опять куда-то уехал. Вот так я выбрался оттуда и в э, под Брестом то есть я там пару дней ошивался вдоль забора там искал где там у них можно перемахнуть но там к сожалению совсем все тяжело заборы там глухие и достаточно хорошо там все охраняется там тоже произошел забавный момент в последний день у меня кончились деньги и нужно было где-то раздобыть возможность эти деньги получить от Вячеслава Вячеславовича. Ну, карточки у тебя не было. Это карточки главная проблема было. была. То есть деньги-то были, я... можно было перечислить, а карточки не было. В общем, я пошел как поберушка там по, по городу спрашивать, у кого-то у кого там найдется э, карточка, на которую можно там на незнакомого человека деньги перечислить. Это совсем не опасно, вы не волнуйтесь, вас налоговая трясти не будет. И, в общем-то, никто не хотел. В конечном итоге я нашел одного таксиста, который согласился это сделать. Мы с ним поехали до банкомата, до ближайшего, а ближайший банкомат оказался на, на польской границе. То есть мы туда приезжаем на вот эту станцию пограничную, которая находится на мосту между Польшей и Брестом. Начинаем там эти операции с карточкой. Тут выясняется, что этот паренек, он забыл номер э, пин-код от этой карточки, и все, и карточка заблокировалась. И он мне начинает уверять: "Ты не, не волнуйся, я не какая-то сволочь, я, не, я тебя не кину, я всю жизнь по охранникам проработал я человек принципиальный и честный. Ты не волнуйся". Я говорю: "Да как мне? Я особо не волнуюсь. Ты понимаешь, мне нужно где-то там что-то пожевать, да и так". Пить хочется, что переночевать негде. Он говорит, ну хорошо, мы сейчас найдем тебе квартиру, ты там переночуешь, а я с утра эти деньги привезу. Я говорю, ну хорошо, давай поверим тебе на слой. Действительно он с утра приехал, деньги мне отдал, отвез меня на вокзал, и я все спокойно поехал в другую область. Э, вот тут пишут, что что ела, эти дни, где телефон заряжал. То есть это вот такие люди, которые фомы неверующие, что ли. Вот. Я бы две секунды послушал Дениса, и как профессиональный следователь, сказал, что он говорит абсолютную правду. Такое не придумаешь. Вот люди не верят. Я не хочу сказать, что мы должны кому-то доказывать что-то. Мы никому ничего не доказываем. Мы просто рассказываем интересную историю, которая была. Но вот чтобы людям было понятно, что в такой ситуации делать, где есть и где телефон заряжать, объясним, пожалуйста, Денис. Ну вообще насчет зарядить телефон, зарядить телефон можно в каждой наливайке, в каждой любой кафешке. Я обычно это делал на каких-то вокзалах, на железнодорожных или на э, автовокзалах. То есть смотрел, где максимальная толкучность, я шел туда и в общем-то я не вызывал там особого подозрения в этой толкотне, я там сидел спокойно, там что-нибудь там жевал. Но вообще у меня раньше, так скажем, была такая привычка, если я куда-то ехал, куда-то добирался, то я старался как можно меньше есть и меньше пить, потому что если где-то приспичит посетить этот ватер клазет чтобы не попасть в просад за отсутствием этого самого заведения. Да, так, и вот, вот когда, когда Денис это бродил по Беларуси, то я старался его проконсультировать как бывший пограничник, Рассказывай о том, что ни в коем случае нельзя делать для того, чтобы не, попасться, ну, не попасть под подозрение Чтобы у тебя не проверили документы То есть нужно быть опрятно одетым, нужно быть побритым Нужно быть таким, как все, ни в коем случае не вызывать подозрения Ни в коем случае не выглядеть как приезжий и так далее, и так далее. То есть, ну, я Лучше пусть Денис сам рассказывает да, действительно, то есть, как только я оказывался на какой-то квартире, то есть я старался свой внешний облик привести к какому-то порядку, чтобы не, не быть таким оборванцем. Но тогда у меня еще за этот месяц скитаний по Белоруссии уже там борода отросла, так что я выглядел как обычный, нормальный, там, какой-нибудь российский нацик. Так вот, из Бреста я поехал в другой населенный пункт в Беларуси. По-моему, он называется Лида это находится уже вблизи э, латвийской или литовской границы. То есть я туда приехал ближе к ночи, К счастью там, где я вышел, до границы оставалось совсем недалеко, буквально там 3-5 километров. То есть я со спокойной душой потопал до границы, дошел до, до границы, ну, наверное, метров 600-700 я не дошел. Я понимал, что в этой полосе уже начин... могут попасть уже секреты, и надо тут и особенно тут не ходить туда-сюда, а если уже... Продвигаться непосредственно к самому забору, то уже с целью, что его пересечь, форсировать да, и. Я, я, извини, опять скажу. То есть я предупредил. Дениса, что даже в мое время уже появились сейсмодатчики, правда не очень хорошо, они работали и если ты идешь уже э, в зоне и приближаешься непосредственно к границе то ты должен ломиться так, чтобы поисковая группы не успела тебя захватить, то есть если ты ты не можешь подойти э, и, и посмотреть просто а что там происходит, да то есть тебя зафиксировал уже сейсмодатчик и сейчас видеокамеры вешают, поэтому Ему, то есть цель была такая, что если он видит границу и не видит никого, то он просто ломится, и все. Продолжай. Вот так, дойдя до этой зоны, я там обратил внимание, что там достаточно часто люди с собачками ходят, и поэтому здесь такое внимание, что нужно пройти в другое место. Я так шел вдоль границы, там километров 5, тут неожиданно началось утро, и мне пришлось срочно, как крабу отшельнику или какой-нибудь улитке искать какое-то убежище. А поскольку там такая поляна и ни черта вообще нету, я нашел себе там канавку. А, мне еще, скажем так, связалось с тем, что я предусмотрительно купил себе парочку больших мусорных мешков, таких здоровенных мусорных мешков, поэтому я там в тумане нарвал травки, э, этот, притащил там сломленное деревце, там, потому что светало быстро, надо было что-то делать. То есть я это деревце на, на канавку положил, травки прики, накидал сверху, вроде нормально смотрится. Все, туда вниз залез, залез в мешочек и все, и лег спокойно спать. Днем ходить там невозможно, пограничники заметят, сразу же арестуют, поэтому нужно было до темноты опять там спать. Надо сказать, что это был не самый приятный сон, на улице все-таки был снежок периодически сыпал, было довольно свежо. А в Мешке тоже не жарко на земле, тем более в канале. Ну ничего, я так переночевал. На следующую ночь я еще прошел 3-5 километров. В итоге там, пришлось э, форсировать э, на, этой, на этих полянах, которые примыкают э, по, по граничной зоне. У них там, не знаю, какие-то сельхосугодии. И так много там, каналов, которые по пояс глубиной и приходилось каждый канал раздеваться и там, по пояс в эту воду лезть, чтобы перебраться на другую сторону. То есть, пройдя так в общей сложности, наверное, километров 8-10 вдоль границы, я понял, что здесь вообще не вариант. Ну, пограничники шныряют постоянно, если я сейчас туда вплотную подойду, то не факт, что я смогу перебраться через забор, а если я там промежкуюсь, то меня захватит. Поэтому я решил, что нужно возвращаться. то есть Вернувшись обратно в Минск, мы стали обдумывать другие варианты. И поскольку все так складывалось не очень позитивно, то я решил, что нужно заняться любимым делом. Ну, Скажем так, одним из любимых дел. Раньше мне очень нравилось плавать, поэтому мы решили, что ничего страшного не будет, если я по речке сплавлюсь, вплавь, там. 11, где-то 11-12 километров до литовской границы. И там уже ночью переберусь. То есть если, если я после обеда в воду заледу, то ближе к полуночи я уже буду там, в другой стране. Ну В конечном итоге нашелся вариант получше. И этот героический заплыв мы отменили. Хотя эта идея насчет заплыва мне, в общем-то, достаточно нравилась. Хотя я чувствовал, что будет некомфортно Но это был достаточно интересный эксперимент Вот. А нашли мы следующий вариант Это проехать через границу там, на паровозе Да, но, я, извиняюсь, в... я, я извиняюсь Мне подсказал один наш соратник, который сделал это Он сказал, что можно сесть в поезд номер 180 какой-то да Я уж не помню, какой Ты не помнишь номер? можно сесть в Минске, Денис, что -то, а? да, то все у меня повисла картинка, что можно сесть в поезд в Минске? Uh, он проходит uh, на территории Украины в Киев, то есть до Киева он не останавливается и поэтому документы не, про, не проверяет а пограничники встречают только в Киеве и вот uh, я был потрясен потому что, ну я говорю, а как же на границе никто не проверяет, говорит, нет, а потому что поезд закрытый, он идет прямо до Киева, в, Ки в Киеве уже принимают так сказать решение там и так далее mm -hmm. и вот это я думал вначале, что это чушь, но рассказал. Но так как человек проехал, наш человек, то есть уже этот этап прошел, наш человек, и дай бог ему здоровье, что он рассказал, что это можно сделать. Я говорю, а как же это сделать без загранпаспорта? Он говорит, а белорусы не будут спрашивать загранпаспорт. А в Украине надо сразу потребовать попросить убежище. Я все это рассказал Денису. Да, Денис, давай ты теперь. Да, и если вот вспоминать, скажем так, забавные случаи, то в том походе тоже произошел один, но вот скажем так, он был менее веселый, чем те, что происходили раньше. То есть суть была в чем, что когда я двигался обратную сторону от границы, и до, до скажем так, до того места, где пограничная зона заканчивалась, там еще нужно было где-то километров... 14-17 прошагать. И шел я рано утром и не хотела никого встречать, потому что в пограничной зоне тут мало ли тут каждый настучит на тебя, и поэтому мне никого не хотелось встречать. И в какой-то момент из за поворота на лесной дороге выруливает парень на мотоблоке, а у меня уже ноги так устали вот по этим болотам лазить они изранились и такой уже потрепанный, уставший. Думаю, ну все, лофай, сейчас я доеду до ближайшей остановки автобуса и поеду уже на автобусе, будет все хорошо. Останавливаю этого паренька, говорю, шныряю тут без дела, довези меня до остановки. Он говорит, откуда шныряешь? Я говорю, да, с другого района. Он говорит, а, ну понятно, а то я у тебя слышу, говор, говор совсем не местный. Я говорю, да, да, не местный. Он говорит, ну садись, поехали. Мы 500 метров даже не проехали, и у этого мотоблока отвалилось колесо, и все, это наша повозка встала. Он мне говорит, ну извини, братан, дальше не поедем. Я думаю, ну елки-палки, пришлось дальше пешком топать. Все эти 14 там, километров до населенного пункта что пришлось все-таки шлепать. Вот. Добравшись до Минска, я купил билеты на паровоз. На платформе пришлось немножечко там э, порулиться, спроводить... Извини, извини. Какой побег от кого, вы мне объясните, кому он нах, нужен. Вы мне скажите, вы с самого начала, наверное, не слушали, я вам рассказываю, кому нужен. 29 числа, апреля месяца, э, значит, судья там Котова, да, Судья так, Котова, находясь дома, да, на кухне у себя, поскольку суды не работают, да, они в самоизоляции, арестовала Дениса Туканова, вы можете посмотреть, за терроризм. Поэтому вы или дурак, или провокатор, я не знаю, или неосведомленный человек. Ну, надеюсь, что вы просто неосведомленный человек, поэтому я вам э, даю такую информацию, что сейчас по 205 статье разыскивается Денис Туканов, он заочно арестован, вот он перед вами, и он вам рассказывает, как ему удалось избежать того, чтобы просидеть вместе с нашими остальными товарищами, да, три года уже практически, ну, два с половиной в Тюряге, да, как многие из наших сидят, поэтому очень и, и тоже про них говорили: да кого они нафиг нужны? Оказались нужны, как мне один наш товарищ, который сейчас сидит в тюрьме, которому я сказал, стучись немедленно в дверь на первом этаже, он говорит, у меня наружка стоит под окном, я говорю, спускайся, стучись в дверь на первом этаже и выходи на другую, у тебя есть знакомые, друзья на первом этаже, соседи есть, я говорю, стучись, пусть откроет окно, выйдет через окно и вали, и тоже хотел вести его через Беларусь, и он говорит, да кому я нужен? Вот он сейчас сидит уже два с половиной года. Я не буду называть его фамилию, но ее все прекрасно слышали. А да? Андрей его зовут. Да. Я подумаю, Денис, понимает, о ком я говорю. Да. Да. Итак, загрузившись в паровоз, поехал я в Украину. На границе меня ошманали. Погранцы начали у меня спрашивать: ну ты что, как ты так без, без, без загранпаспорта в другую страну поехал? Я говорю, да вы что? Дружба у меня хороший там живет. На вокзале меня встретит с, этим, с приглашением, с загранпаспортом. Чего вы волнуетесь? Все же документы в порядке, все хорошо. Это белорусские пограничники, это не украинские, да. То есть легенда была такая, что э, там у него загранпаспорт в Украине, поэтому какие проблемы? Там пограничники будут, они разберутся и так далее. Да. Посмотрели, Катомки у меня никакой нету. Так что я налегке еду, сказал, что э, еду я всего лишь на выходные. В общем-то, там один из обязательных вопросов у них был по поводу того, я россиян, чего я там делал в Минске и где я там вообще находился. Но я там припомнил один адрес из э, агентства недвижимости, которые, ну, квартира, которая сдает агентство недвижимости посуточно. Но я им сказал, вот такой-то адрес я там проживал. Э, ну и все, они, в общем, интерес потеряли, пропустили меня. Я приехал на вокзал э, в Украину, в Киев. Там пришли по гранцы, я им заявил, что хочу у них политического убежища попросить, что дома у меня там не сошелся, я характером с ФСБ, и поэтому хочу у них остаться. Меня припроводили на здание вокзала, стали там со мной беседы проводить, там, посмотрели, что у меня там есть, какие там бумажки с собой. Но у меня, в общем-то, документов у меня никаких, кроме паспорта, нету российского. Вот они, паспорт, этот забрали. Отвели меня в какую-то там кондейку, закрыли, и целый день я в этой кондейке сидел. В обратную сторону поезд этот уходил, этот же самый поезд уходил в 8 или в 9 часов вечера. То есть вот они меня до этого времени не продержали. Потом пришли, Но часа за три до того, как поезд уходил, ко мне пришли двое человек из СБУ и начали мне втирать ту же самую дичь, которую втирает ФСБ что там, да, все у тебя беда если ты сейчас тут передадешь вообще расколешься, да? расколешься то все мы тебя сдадим мы тебя можем и ФСБ передать ты думаешь мы с ними не сотрудничаем да мы с ними там воюем мы с ними там не друзья но по некоторым вопросам мы можем сотрудничать так что ты давай давай какую то важную информацию рассказывай кто там где воюет что ты знаешь я говорю вы ребят вы меня слышите чем я занимаюсь я там Политический активист, откуда я знаю, кто где воюет, кто где проживает, вы что, у меня такой информации в жизни не было. Они, ну ладно, смотри сам, если не хочешь помогать, ну все, там, до свидания. Ну, загрузили меня, в общем обратно в паровоз, вот же самый, и отправили обратно. В, в Беларуси. А, да, в Беларуси. То есть на пограничнике, к счастью, уже другой был наряд. То есть, они не удивились. Ну, еду, еду. Они меня спросили, ты где твои документы, как да вот вообще документы, а как ты на Украину ездил без экран паспорта. Я говорю, ну да -да вот так проскочу, они там что-то начали мне про какие-то приглашения рассказывать, про какие там про войну, такие все серьезные лица. В общем, мне с ними договориться не получилось, так что вот выгнали, еду обратно. Ну, по посмотрели, там уже посмотрело, нечего с меня взять, и пропустили обратно, я вернулся, в общем, в Минск. На, след... на следующий день или через день я, да, по-моему, через день я как раз посчитал, чтобы снова на ту же самую смену по гранцов не наткнуться, поэтому я купил через там, пару дней снова билеты, прихожу на вокзал, а там такой шмон там ментов на каждом шагу, это возле этого вокзала, возле, на перроне возле самого этого поезда, полтора-два десятка ментов, там всех останавливают, всех документы проверяют, как выяснилось, Михаил Сакашвили там шумел в это самое время в Киеве, и они боялись, что из Беларуси много людей, сочувствующих каких-то активных, поедет туда помогать Михаилу, поэтому там такой вот кипиш начался. Ну Я, естественно, огорчился, ведь денег у меня немного, а тут такая движуха, мне под общую гребенку совсем не хотелось попадать, так что пришлось отложить это все дело, и на следующий день снова выйти покупать билеты то есть на следующем поезде по совету Вячеслава Вячеславовича я решил не доезжать до, до Киева, потому что там с пограничниками с СБУ повторится тот же самый вопрос, и они меня снова вытурят. Не в этом перспективы никакой нет. То есть, как выясняется, любая государственная машина, она для нашего брата всегда враг и ничего другого. Поэтому пришлось, не доезжая до там, буквально итог там, километров до Киева, Открыть дверь паровоза и спрыгнуть. Там, да, ну вот ты, совет, по, по моему совету, купил все возможные ключи на базаре, да, от, от вагона. Да, то есть, я, да. На местный машинный рынок купил там эти ключи от вагонов и все, открыл вагончик. Правда, пришлось, конечно, претерпеть некоторые неудобства, поскольку я с никотином не очень дружу, но для того, чтобы меня там не, не вызывала я, моя фигура подозрения, находящаяся постоянно в тамбуре, я там постоянно сигаретой ошивался, пришелся на, накуриться. Научился, научился, аж, научился да, курить. Да, за, научился курить. В общем, спрыгнул я с поезда, добежал там до населенного пункта, там э, на попутке добрался до Киева и там меня встретил наш товарищ Окунь, товарищ Окунь. Серега меня припроводил, там э, Коля, мы там побыли, пару часов там передохнули и поехали сдаваться не в миграционную службу, а в представительство комиссара ООН. Да, я еще хочу сказать, через несколько часов, после того, как я знал, что Денис покинул поезд, э, на меня стали выходить. Люди, ну, через наших соратников, которые находятся в Украине, я так понимаю, что выходили официальные службы Украины, которые просили... Ну, чтобы Денис объявился, то есть они очень сильно шуганули, что какой-то человек, они установили, что это был Денис Туканов, что он пропал на территории Украины, и то есть им стало страшно, потому что я так понимаю, они же не знают, что, что он будет предпринимать, там уж диверсант какой-то или еще что-то, и они хотели это, э, так сказать, для себя понять, и, по, и я передал им, через вот этих наших товарищей, что он объявится, в общем-то, когда сочтет нужным, что э, доверия им никакого нет, то есть мы боимся, что его э, просто выгонят, и поэтому когда все будет готово, то есть мы тогда его, э, так сказать, раскроем. Извини. Да, вот в эту организацию я встретил там Ваню Белецкого, и он меня давай спрашивать, ты что там такого наговорил? Тут Меня из БУ звонят, спрашивают, что такое, где про пропал там, твой там товарищ, признавайся. В общем, представитель комиссара, он предоставил мне такую справочку, которая, в общем-то, являлась как бы такой защитной грамотой перед властями Украины. А власти Украины со мной сотрудничать вообще не хотели ни в какую. То есть, если обычная процедура, как протекать, человек приходит, просит убежище, то ему там выдают справочку, что он обратился, забирает у него документы и все в порядке. Я же, придя туда, э, вернее, через адвоката, я обратился туда, что хочу к ним сдаться. Они мне стали заявлять, что да, мы, конечно, этот, хотим, чтобы ты сдался, ты молодец, но мы тебе справочку никакую не дадим, потому что у нас бланков нет. Потом у них не было человека, который бланк подпишет, потом у них не было печати, потом они переехали в другой офис. В общем, принимать мое заявление на убежище они не хотели полтора месяца. Все это время мне пришлось скрываться у наших соратников в Киеве. И даже после прохождения полутора месяцев, когда я пришел и подал все-таки это самое злосчастное заявление, то в этот же самый момент явились туда пограничники, миграционную службу, и врулили меня административный штраф за незаконное пересечение границы в размере там, 100 баксов. Вот тебе, мы, мы ладно, мы тебя прощаем, что ты вот так незаконно к нам просочился, но вот тебе все равно штраф. Пришлось еще и за этот штраф судиться. В итоге судья э, увидела. При этом, после того, как мне дали штраф, то есть я продолжал все время эту борьбу э, с миграционной службой. Миграционная служба не хотела мне продлевать справку о том, что я являюсь там просителем убежища всячески пыталась заволокить, затянуть, и каждый раз, приходя в суд на апелляцию решения, то есть на первый суд, потом суд переносился, я им показывал, ну я имею в виду судье показывал, что вот смотрите, то у меня справку не, не, не дают, я не могу к вам прийти, то теперь они как-то это объясняют тем, что у них каких-то там нет возможности эту справку продлить, они ее задерживают, в общем, судья... В первой инстанции посмотрела и сказала, ну да, да, ты молодец, конечно, но это все вранье, и я подтверждаю законность вынесения штрафа. Есть, а судья в высшей инстанции уже посмотрела и сказала, что да, это действительно какая-то какая там бюрократическая возня, то есть, и это совсем незаконно, и штраф с меня этот сняли. В общем, пришлось мне проторчать на Украине до мая месяца поскольку я так понял что следующую границу по сугробам пересекать может быть и хорошо ну что Почему-то мне не хотелось. Ну, вообще, вообще это понял я и сказал, что если ты пойдешь по горам, то как старый пограничник не рекомендовал это делать до мая, поскольку мы уже поняли, что убежище тебе никакого не дадут, и была опасность выдворения. Нас предупредили, что Дениса могут выдворить, поэтому надо уходить. Документов не было никаких, вообще у него никаких документов не было. Единственный путь который э, общими усилиями мы выбрали, ну ты все про это расскажешь, это в общем-то э, по горам в условиях, когда уже сойдет снег, ну или почти сойдет снег, потому что можно просто замерзнуть, можно быть съеденным волками, попасть можно под лавину, и самое главное, можно оставить такие следы, по которым найдут мгновенно, да, пограничники все-таки существуют. Мы имели представление, что э, на границе нужно отключать телефон полностью, да, потому что э, также работает система, обнаружение по радиосигналу. я извиняюсь да к счастью в украине у нас на имеются достаточно большое количество людей которые нам сочувствуют наши соратники поэтому меня там приютили дали мне кое-какую работу так что я был занят делом до весны заработал там не... немножко денег купил некоторые там себе вещи ну поскольку я понимал что поход будет э, интенсивный поэтому Первое, что нужно в таком деле, это хороший обувь. Поэтому вот я заработал деньги. Заработал денег, купил себе там кое-какое снаряжение. И в первых числах мая я поехал в сторону границы. Я решил таким образом, что в горах я не был ни разу. Ну, в таких горах, по крайней мере, не был ни разу. И для того, чтобы в приграничной полосе не попасть в просаг, нужно потренироваться немножечко заранее. Поэтому я Вышел на трассе, до границы там оттуда где-то было 46 или 48 километров. Ты и... уже встретился с нашим товарищем к тому времени. Просто там находилось очень много наших товарищей. И некоторых э, вытас вытаскивали совершенно разными путями. Совершенно разными путями. И вот э, с Денисом пытались сначала в Беларуси объединить нескольких людей, но не получилось. И в результате вот объединили в Украине для этого перехода, объединили, да. да я встретился по пути туда с нашим соратником Рафаэлем, и первый день мы двигались с ним вместе, но потом в лесу мы где-то разошлись, и Рафаэль двинул на юг, я двинул дальше на запад, поэтому в Европе мы оказались разными путями. Да, ну я думаю, что мы послушаем потом еще его рассказ Потому что это очень важно, как он оказался в Европе. Да. Угу. Я прошел по горным хребтам, чтобы нигде там не светиться, ни в каких деревнях. Мало ли, кто-нибудь донесет, мне это совершенно ни к чему. Ну, сказать, что это был такой достаточно простой переход, наверное, было это неправильно, потому что пока я шел до границы, прошло 4 дня, вернее, неделя. Ну, все, все вместе это заняло неделю, и Пришлось сильно экономить на еде, а еще к тому же, выезжая из Полтавы, я думал, что погода будет хорошая, ведь в это время уже в первые майские дни стояла жара, она приехав туда и зайдя в такой густой лес, какой оказался на Карпатах, я выяснил, что в этом лесу оказывается достаточно холодно, и днем там было градусов 12, до, бывало, до восьми опускалась, а, а ночью совсем было прохладно. И поэтому, а еще и дождь все время практически не прекращаясь шел. И поэтому приходилось там пытаться всячески изобретать, как облегчить свою жизнь. И Оказавшись в этой приграничной зоне, я там лазил, искал участок, где легче будет перейти. Но надо сказать, что там такая густая растительность, что не так-то просто в любом месте пройти, где захотелось бы. И к тому же в том на том участке, где я пересекал границу, это недалеко от города Ужгород, э там находится прямо, то есть я прошел там меньше, чем в километре от пограничной застав, то есть, у них пограничная застава там находится. И поскольку у меня телефон не был включен, то есть я видел, как они там патрулируют. То есть они там на буханке свои носились мимо. Э Искали, видимо, кто-то все-таки заметил и сказал, что здесь какой-то незнакомый ошибается. Но поскольку я все время достаточно хорошо там под кустиком маскировался на, на, на время отдыха, поэтому меня не обнаружили. И то есть так я добрался до, до самой границы, где-то ближе к обеду я уже был недалеко от забора. Ну, поскольку погранцы ходят, я решил, что я подожду до темноты спокойненько, и ночью, ни, ничего не опасаясь, пересеку. И, в общем, я устроился на, в кусте крапивы, на, на краю леса, и лежу, отдыхаю, и вижу, что буквально в 20 метрах от меня там, из леса выныривает пограничник. Надо отдать должное, погранцы в том месте научились очень хорошо ходить. И сколько я там не бродил, то есть я там бродил почти две недели, мне так не удалось ходить тихо, как, как они передвигались. Настолько тихо эти ребята там лазили. Ну, я был в камуфляже, поэтому меня не заметили. То есть он мимо меня прошел, то есть он как только он немножко от меня отдалился, мне пришлось рюкзак на себя и по-пластунски, по-пластунски ползти. То есть я так, э, когда он от меня отодвигался, я услышал, что ему посвистел его коллега, где-то метров 200 на меня ниже по склону горы. Я так понял, что этот двигается вниз по склону, сектор прос, просматривает, а тот ближе к забору двигается вверх по склону. Я так решил, что сейчас минут через 20 этот здесь появится, так что нужно срочно убираться. То есть я по-пластунски там пополз, пополз этот пару кругов там протоптал, потом переп, переп, переполз в другое место, то есть я там... Наделал столько следов, как будто там табунг лошадей там поскакал. И в конце концов я там залез под дерево, под упавшее дерево, и стал ждать следующего. Буквально там через пару минут явился второй пограничник, давай ходить по моим следам, ходил, крутился, крутился тут возле меня. То есть поскольку я под, под этим под деревом лежу, и передо мной куст крапивы, то... До него там пару метров буквально, и он ходит, ходит, тищет, понять не может, кто тут ходил, что тут почему так следов много, и все, все кругами, все в одном месте. В общем, этот паренек там возле меня крутился больше двух часов, потом поднялся выше по склону. И в этом секторе, в общей сложности, они до часу ночи там терлись, потом... Как стемнело, давать с фонарями ходить, выискивать. Тут я все это время лежал за ними, наблюдал. Да, извини, чтобы... Денис, вот тут пишут, что через Ужгород весь контрабас идет, ну, то есть контрабанда. Ты, ты им не интересен, но они-то не знали, кто это, контрабандист или политический. Понятно, что им нахер это политически не нужен был, но э, пути-то одни и те же, вы понимаете, поэтому конечно, это еще было, было сложнее. Представьте, ты прошел теми путями, которыми контрабандисты не могут прорваться ну да и продолжай ну да в общем как где-то в половине второго эти ребята свалили и все я уже спокойненько пошел перелез через забор надо сказать что забор там совсем никудышный и можно сказать что его практически нет то есть это так для виду двух там ну двух, скажем так двухметровые бетонные столбики между ними несколько ниток колючей проволоки натянут так что это полнейшая ерунда то есть, и все и дальше я уже скажем, со спокойной душой там вышагивал как, там, с карамелькой за щекой дальше все пошло гораздо веселее учитывая что дальше уже бояться было нечего поскольку где бы меня уже не а как ты понял что границу преодолел а там был забор, забор... А, ну, это не всегда, забор это не всегда граница, понимаешь, вот в чем проблема, самое главное, я же тебе говорил, что пограничного знака может и не быть никакого, в том-то и дело, то есть, ты преодолев забор, это еще не факт, что ты ушел на сопредельную территорию, По компасу, поэтому я чисто перпендикулярно этому забору тебя... ну, пошпарил, по лесу, а дальше, к тому же, дальше лес был чисто буковый, и, а в Буковом лесу и, есть такая плю, фишка, в том, что там, кусты очень высокие и очень густые, и там кого-то найти вообще нереально без собаки. Поэтому я там шел... Ну, надо сказать, что леса там не очень ухоженные, поэтому очень часто приходится через такие завалы лезть и перебираться там в 2-3 метра высотой, то есть там постоянно форсируешь. Так что когда я прошел свои эти 100 километров, я оказался в городе, в первом городе там европейском, то, то одежда на мне, конечно, уже висела, как на плечиках, потому что я там на два с лишним размера похудел. Потому что одежда, еды я с собой не брал, там, взял несколько этих сникерсов. И водичку я пил. Родниковую, вода там отличная, чистенькая. Вот. И поэтому в, так, в таком интенсивном движении ежедневно. Ну и. Даже в этой ситуации надо сказать, что были и позитивные моменты. Допустим, где-то по Касагурам я шел, там в той местности очень много растительности, которая ну, выглядит как густой кустарник, но он очень-очень колючий. И любой частью одежды ты касаешься, она цепляется за эту одежду, пытается ее порвать. То есть это такая проблема пересекать такие кусты. А эти кусты сплошным лесом растут по, у подножия холмов либо то есть нужно на вершине горы ползти и там э, идти а потом опять спускаться и снова подниматься либо вот через эти кусты двигаться но мне повезло потому что там очень много диких кабанов и они вот тут шныряют и, то есть я ходил за ними по их тропинкам они как-то ко мне интереснее проявляли то есть я прохожу мимо там 10 там, а то и меньше даже было метров они там своим табаном шныряют и, и их не интересует что вот этот человек Видимо, там на них никто не охотится, поэтому они такие э, ручные практически. И я вот шагал по этим тропинкам, думал, и сам себе такую мысль э, допускал, что надо же, даже животинка такая, никчемная животинка, и то мне помогает выбраться из, из той ситуации, в которой я оказался. То есть вот добравшись э, до первого же города, дело пошло лучше, э, поскольку у меня еще... Оставалось 20 евро. Я смог купить себе билет и доехать до Братислава. В Братиславе рядом с вокзалом там был большой парк, поэтому я... А возле парка строилось офисное здание. Я сходил на стройку, уже был вечер, там темнело, уже строителей никого не было. Я там подтянул большой лист пенопластов, пошел в парк, на пенопласте там завалился, отоспался там спокойно ночью. А с утра сел на автобус и поехал в следующую страну. То есть, по Евросоюзу уже никаких проверок не было, поэтому, в общем-то, ни, э, никаких проблем или препятствий я не встречал. Да, к тому же, находясь в Словакии, мне было проще, поскольку в свое время я некоторое время находился в Чехии, и чешский и словацкий язык очень похожи, практически идентичны, поэтому, поэтому мне было проще там ориентироваться. То есть, ну и в следующей стране я пришел в полицию, при, ну, при этом я нашел недалеко от полицейского участка, там в пару километрах очень хорошее место, э, такой небольшой скверик э, на пром территории. В этом скверике я нашел дерево с таким шикарным таким маленьким дуплом, спрятал туда телефон, там все вещи, что у меня были, там нож, там еще там кое какой там скарп. И пошел сдался в полицию. Денег-то у меня все равно не было дальше двигаться. Поэтому пришлось там сдаваться в полицию. Пришел в полицию, а там полицейские такие Нет, молодые, ну, Я могу сказать, деньги бы мы э, прислали, это не проблема. Мы просто были, видели, что человек абсолютно истощенный, в общем-то, это край. То есть э, пройти столько границ, пройти столько, э, так сказать, физических трудностей, преодолеть это жуткое дело, и у нас не было никакой гарантии, что... То есть, те э, страны, которые были дальше, э, в общем-то вариант был хуже, гораздо хуже. То есть гарантии, что у Денис доберется туда, куда первоначально мы спланировали, не было никакой. Поэтому, конечно, продолжай. Да, придя в полицейский участок, там молодые ребята, там двое молодых пацанов и девушка. Ну я вам говорю, мне нужна помощь они спрашивают, что надо-то, что пришел? Я говорю, а Юль хочу, хочу убежище. Они, о, надо же, ну давай, заходи. Давай меня смонать, а у меня ни документов, ни денег, ничего нет. Два евро, два евро, я помню это сообщение, что ничего не было, и было только два евро, и срезаны были все этикетки по совету, да? Да, я решил. Так что мне ни к чему какая-нибудь Дублинское соглашение, по которому меня выпрут в другую страну, поэтому я предварительно уничтожил на одежде все указатели, где что приобреталось, поэтому они ничего выяснить не смогли, посмотрели на меня, спросили, ты что, откуда, я говорю, из России, они, ты русский партизан, я говорю, нет, нет, я, я русский политический активист, они, ну ладно. В общем, они меня передали в другой уже участок. Там меня снова шманали всего. Но меня забавил, сказать, забавлял тот момент, что как, как только они меня оформ, начали оформлять, они мне сказали, ну вот здесь подожди. То есть они с таким интересом за мной наблюдают. Может быть, им казалось, что я как-то должен себя как-то, может быть, нервничать. Ну, если я там пришел в убежище, просить, я какой-то должен быть такой на, на шугнике, что ли. То есть а я захожу, знаю, что это что здесь ничего не грозит, здесь голова фария. По жизни на тебя <смех> не посадят там, да? да. <смех> я стульчики заставил и спать лег на этих стульсиках, все, волноваться не о чем, разбудят, когда надо будет. То есть они меня разбудили, отвезли меня в другой участок, там у меня прошло дорожное интервью там, с переводчиком, то есть опять они меня там спрашивали, удивлялись, как ты там здесь оказался, но ну, я им там причесал, что я тут хитрым способом, им волноваться не о чем. То есть, то есть я опять на стульчиках спать, вернее, на столе. То есть они и те так с таким интересом наблюдали. Видимо, может быть, в том городе русские никогда не сдавались на убежище, или просто те, кто им раньше сдавались на убежище, вели себя иначе, либо выглядели по-другому. Ну, их реакцию было интересно наблюдать. То есть после интервью у меня... То есть все интервью прошли. В итоге меня вызывают, говорят, так, вот тебе бумажка, на этой бумажке напечатан билет. Понимаешь у нас? Это билет на поезд. Понял? Да, говорю, понял. Вот на бумажке напечатан адрес. Вот езжай по этому адресу в город Зальцбург. Там на окраине есть распределительный центр. Идешь туда, и там сдаешься. Они тебя там приютят, будешь там у них жить. Понял? Распределительный говорю, центр имени Моцарта, я надеюсь, да, если в Зальцбурге. Нет, он не в самом Айсбурге. Ну, в общем, место там все равно было красивое, достаточно. Возле такого на, на вершине холма, такого в живописном месте. То есть, все, я без проблем, без всяких, приехал туда, там мне, тут же мне там, давай, вот тебе всякие там рыльно-мыльные принадлежности. Вот, давай, проходи сюда. Сейчас мы тебя покормим, мы тебе сейчас тут предоставим комнату. Койку, все там отсыпайся отдыхай все нормально не волнуйся ни о чем все все хорошо будет ну все думаю лафа на, началась в общем-то так и прогулка закончилась ну да, то есть был такой французский фильм, если вы помните, с Лойда Финессом Бурвилем «Большая прогулка», но я думаю, что отдыхает эта большая прогулка, вот, и не имеет, так сказать, такой протяженности, как «Большая прогулка» Дениса, который прошел тысячи километров, да, и, и такие, в общем-то, Преграды, совершенно невероятные преграды Я еще раз подчеркиваю, может быть, конечно, все это выглядит по-дурацки У тех людей, которые знают жизнь, как они говорят Но вы поверьте, мы эту жизнь не знаем Мы никогда не бегали через границы Я в своей жизни только охранял границы да? а И мы поэтому все делали в первый раз то есть все наши товарищи, которые проходили, проходили, разными путями. Потом, то есть те пути, которые оказывались эффективными, нормальными мы советовали так сказать идти этими путями а у нас не было никакой информации ни от кого как это делать то есть до этого мы методом научного тыка проходили чтобы понятно сейчас мы являемся в этом громадными специалистами а до этого мы были ни, никем вот такие да, хотелось бы добавить тем, кто Вдруг пожелает тем же самым путем идти. Я посоветую приготовиться к тому, что для того, чтобы выглядеть примерно как, как белый человек, вам придется принимать ванну в горной речке и стираться там же, так что будут некоторые неудобства. Но надо сказать, что когда я шел по Словакии вот первые там три ночи, мне в том районе очень понравилось, поскольку там как раз начали зацветать все луговые цветы и деревья там по ночам такой тишина стояла и такой прям запах ну это конечно не, не, не французский <laughs> лазурный берег но запах там был обалденный то есть я шел и настроение хорошее и это приятно пахнет и место там достаточно пустынно никто не ездит особенно там не лишит, не напрягает своим присутствием то есть автомобилей никаких я то есть Последний этот участок, примерно 35-40 километров, я прошел за одну ночь. И прошел я быстро, потому что я шел по асфальту, по шоссе. Машин не было, поэтому я мог спокойно топать. До этого же мне все время приходилось двигаться по горам, поэтому передвижение было достаточно медленным, поскольку горы имеют большое количество складок, и не везде пройдешь, тем более, что карпатские горы они имеют такой специфический рельеф. Он все... все все эти горы они испещрены глубокими промоинами от родников. То есть эти промоины иногда там достигают, подходишь к краю, то есть туда-вниз, до родника, ну, метров 8-9 То есть нужно туда вниз, по, по ответственности стене там спуститься, потом по такой же отвесной стене подняться наверх на другой стороне. То есть и через 200-300 метров снова такая же. И то есть и она одна за другой, одна за другой. Такой хороший тренажер для ног, перебегать через эти каналы, Либо же нужно двигаться по самым вершинам этой гряды. Тогда там тоже свои неприятности, учитывая, что там много кольцов на самой вершине. То есть можно всегда с большой легкостью повредить, там, травмировать ноги или там, вообще упасть там, шею, свернуть ведь это не, там не только гальцы, но еще и нападавшие деревья, все там хом, обросшие, это все скользкое. Поэтому это достаточно интересное путешествие для меня, потому что до того, как я перебрался жить в Москву, я вообще э, планировал по северу Урала попутешествовать. Но вот тут вся эта политическая возня, и мне никак не удавалось туда попасть. И тут надо же мне так свезло, что я хотел того или нет, и мне удалось. Вот этот маленький план осуществить. То есть, приятное с полезным совместилось. Ну да. ну тот, Как у Джек Лондона есть э, повесть «Любовь к жизни». Ну, скорее даже рассказ «Любовь к жизни». Помните, как человек э, шел по Аляске, да, шел к берегу моря и там случайно корабль увидел. ну То есть, он преодолел все, даже э, какие-то совершенно невероятные... Вещи, да, такие как просторы севера Огромные просторы севера Волк, который на него там кашляющий напал и так далее Вот, вы знаете, там была любовь к жизни То есть, человек боролся за жизнь Денис боролся за свободу За свободу и возможность продолжать борьбу Это очень важно То есть, рассказ не был бы законченным Если не сказать, что... И сегодня Денис продолжает борьбу, это вы видите непосредственно, ну, многих вещей, конечно, не знаете, но я могу сказать, что очень эффективно он борется с путинским режимом, очень эффективно, да, то есть он все это делал не просто для того, чтобы убежать в Европу, жить хорошо, там, жрать колбасу, а для того, чтобы иметь возможность продолжать бороться с гнидой Путиным. Вы понимаете, и поэтому мы безусловно победим, что такие люди, как Денис, таких людей у Путина нет. Нет мотивации так, такие переносить тяготы и лишения. Нет мотивации, чтобы так действовать. Нет мотивации, чтобы, найдя хорошую жизнь, продолжать бороться с Путиным. И я уверен, если бы сейчас Денису сказать, разворачивайся и иди пешком на Москву, для того, чтобы сносить этот режим, он развернется и пойдет независимо ни от чего. И это главное. Поэтому мы пидора Путина победим. Это, это точно. Так, ну что, Денис будем заканчивать, я сам заслушался с удовольствием, это очень хорошо я очень горд, я очень горд, что у меня э, есть соратник Денис Туканов я очень рад, что я мог оказаться ему полезным и я счастлив, что он э, периодически и постоянно и регулярно оказывается полезен мне и нашему э, движению, нашему делу, это очень хорошо спасибо большое, что вы нас слушаете Денис, я дам, тогда тебе заключительное слово, говори и будем прощаться. Да, а я бы, в свою очередь хотел вас поблагодарить, потому что вы ведь обещали, что будет интересно и, в общем, интересно каждый, каждый день, поэтому ну, все мечты сбываются, что мы, чего еще можно пожелать. Бойся, бойся своих желаний, называется, да. Ну, нашим предательникам я хочу пожелать, не ссыте ребята, мы их сломаем. Да здравствует революция. Да здравствует революция, до свидания. что завтра будет? Завтра, значит, мы выйдем в эфир 20.00 по Москве. То есть у нас будет воскресник, мы будем подключать через скайп всех желающих. А что днем будет, я не знаю. Сегодня я знаю, что сейчас вот после эфира через 15 минут я выйду в Инстаграм. Время 11 час. То есть лучше завтра воскресенье. Теперь... Да, сегодня мы что еще... долго. Ну, давайте так. Тогда да, тогда в Инстаграм я выйду завтра днем, а в 20.00 э, завтра э, по Москве. Э, значит, у нас эфир воскресник-воскресник. Э, мне показалось, что очень хорошо. Ну, да, спасибо. Я... Да здравствует революция. До свидания. Так. Опа. Так, так, так. Сейчас пытаюсь выключить. Это ж не так просто сделать. Вот как. Ага. Все. До свидания еще раз. Счастливо.